Как раз мы проезжаем сейчас тот участок от Дубровинского 110 по направлению к регистрационной палате, где как раз видно, что разметка отсутствует, причем была нанесена вот на Дубровинского 110, после регистрационной палаты. То есть, хотя э, участок объявлялся как полностью да, по подъездным путям, естественно, в связи с этим э, мы, как Федерация Автологических, возмутились, что здесь была, во-первых, техническая разметка, которая вводила в заблуждение водителей, э, плюс э, ту разметку, которую нанесли от подъездных путей к четвертому мосту из термопластика, она выполнена ровно от регистрационной палаты. Как раз в промежутке от Дубровинского 110 до регистрационной палаты никакой нет разметки, а та техническая, которая была, она вводила в заблуждение водителей. Сейчас как раз мы едем к четвертому мосту И по левой стороне видно, как декоративный забор для пешеходов стоит После него идет отбойник для автомобиля То есть получается в случае ДТП автомобиль пробивает пешеходную зону То есть не дай бог там еще будет пешеход а Затем он ударяется об отбойник Что в принципе неправильно, да, когда мы говорим о безопасности дорожного движения И в первую очередь здесь отбойник должен стоять изначально непосредственно перед пешеходным тротуаром для того чтобы обезопасить еще и пешеходов а здесь ну непонятное деяние для чего это было сделано плюс вот эти вот бордюры которые вот на этом уже участке на свежем установлены с зазорами то есть получается в эти зазоры вот, на сегодняшний момент уже забит снегом и впоследствии от холода идет расширение бордюрного камня затем весной мы видим как он начнет разваливаться нас этот факт тоже очень сильно возмутил под вот камерой. сейчас мы едем по шлюзу выезд с Дубровинского на четвертый мост здесь еще виден наклон, сделан в правильную сторону, то есть против центра, центра тяжести, да, так называемого, то на следующем повороте наклон дороги сделан, грубо говоря, в обратную сторону, то есть если вы заходите в поворот, вас будет выталкивать с данной проезжей части. Вот как раз вот здесь мы едем сейчас, и видно, как товарищи рабочие наспех начинают все исправлять, видимо, готовясь к журналистам прокуратуре Непонятные какие-то скобы скреплены. Вот такие факты нас очень сильно возмущают. Сейчас мы выезжаем на четвертый мост. Здесь видно, как все отбойники уложены криво. Сейчас мы видим тоже, тут же лазят электрики, провода начинают исправлять. Э, то есть процесс зашевелился в тот момент, когда заинтересовалась прокуратура, ГИБДД, органы, которые контролируют. А до этого Крудор, который э, контролировал э, строительство данного моста, смело губернатору города... О, губерна... Красноярского края, главе города, всем высшим чиновникам презентовали этот мост как подарок городу, да, который построен за наши с вами деньги, за деньги налогоплательщиков. Взывая это подарком города, Ну, для нас это очень сильно возмущает тот факт, как его построили, да еще и на наши с вами деньги. Вот в этом месте видно, вот он сваленный отбойник, практически не держится вообще на опорах. Совместно с прокуратурой, с ГИБДД, с управлением капитального строительства и с управлением краевых дорог. Дело в том, что после открытия моста нами, как Федерация Автовладельцев, неоднократно замечались такие недочеты, как отваливающиеся отбойники, плохо установлены сами крепления отбойников тротуары, которые ведут по самому мосту, они проходят через ливневки шириной 2 метра и более, где действительно неудобно переходить. Сам асфальт на этих тротуарах уже начал рассыпаться, имеется отклонение швов, плюс по подъездным путям у нас много было замечаний и по бордюрам, которые не состыкованы между собой, и по отбойникам, которые находятся после тротуара, которые могут привести к плачевным ситуациям, в случае, если автомобиль будет вылетать с проезжей части, он собьет э, декоративные ограждения и просто вылетит э, на пешеход. И только затем автомобиль э, будет отбиваться об отбойник, для того, чтобы не вылететь и вынести В связи с этим могут пострадать э, простые обидные также нами было замечено, на самом, на самом четвертом мосту все столбы освещения соединены простыми проводами, а провода сами между собой соединены простой изолентой, что крайне опасно для пешеходов, да и кто его знает, надежна ли данная проводка вообще. Ну, собственно, что вам есть сказать на обведение вот это? Мы проехали, посмотрели, это отбойники, это вот плита, ливневки. Что можно сказать вот все моменты, которые мы прошли и были как бы зафиксированы, в основной своей части, это проектные решения как по плите, как, так и по перепаду между непроезжей э, не частью а тротуара на подходах и тротуара на, там самом, на, на путепроводе номер один. Это проектные решение. Как бы тут комментировать больше в принципе-то и нечего. Все это подтверждается документацией и исполненными работами. По ограждению вопрос, он понятен, но... Дело в том, что оно состоит из нескольких элементов, и вот нижняя часть, которая воспринимает, должна воспринимать, во всяком случае, нагрузку в первую голову, она стоит в створе, да, а вот э, та вещь, которая как бы в глаза бросается, это уже объединение по верху, оно даже по проекту не стоит в створе с нижним ограждением, основным. То есть как бы это элемент, который в большей части на безопасность людей не влияет. Понятное дело, что это некрасиво, но тем не менее по безопасности здесь я не думаю, что будут проблемы. Про плиту сейчас говорить? Нет, это не про плиту, это про право да, да, да? которые там вот, неровности были. Вот а, есть переделать ничего не надо. Если только, может быть, будем поправлять уже после того, как все это дело будет выявлено, и, во-первых.. Необходимо будет понять, какое будет заключение, какой будет вердикт. То есть влиять не влиять, Я вам рассказываю свою позицию, что это не влияет на безопасность. После того, как пройдет еще, видимо, все-таки вот комиссионно пройдут вместе со строительным надзором, я так понимаю, на следующей неделе, будут сделаны определенные выводы специалистами, не дневной, а специалистам. Тогда и будем делать уже какие-то шаги, исполнять, что будет предписано. Ну я поясню пока свою позицию. По нормативам отбойник может покрестся направлением дорожного движения, если автомобиль вырезается в этот отбойник, сам брус заходит к нему в салон. А если автомобиль вырезается сюда, он вбивает вот эту внутреннюю часть и сам брус заходит в салон, тем самым приносят травмы самому. Не закреплен здесь что Нет, разъем? Собственно? Объясняю, криволинейный брус по нормам он должен крепиться нахлест, чтобы автомобиль, когда врезается, он скользком проходит. Если он здесь вот в этот брус режется переломает вот это соединение, а и вот эта и вот часть, она входит в салон. В салон. Да. Он не закреплен, просто пробит асфальт и опора туда всунут. секундочку, я поясню эту ситуацию. Дело в том, что асфальт пробивается самой вот этой вот давливается определенным механизмом. То есть она не просто сделана отверстие и вставлена, она давлена. Угу. То есть это технология ее забивки. Ага. Она забита. те лирнёвки, которые идут с подъездных путей, они идут просто под опору. Куда должна уходить вода? Наверное, Он будет вот... объединяться с линовыми колодцами, и уводиться уже в комплектацию. А сейчас? А, потому что это сезонная работа. Соответственно, ну... есть госко-подготовка, это будет в эксплуатацию. Есть. Такие вещи, которые могут быть оценены с сезонной работой Вот это вот, как раз На мост идем, вот сезон Да С определенным набором работ, которые будут выполняться в сезон То есть в сезон они не исполняют Мы ну его. Которое... его не доделывали Мы его не доделываем сезонной работой Делали его лево по всем нормативам вода должна выходить либо в отдельные резервуары, либо Ну я уже объяснил, но второй раз могу объяснить. Если есть, Объяснять? Знаете, мы в любом случае со стройнадзором надзором еще выйдем. Давайте, давайте. Первая, первая часть у нас безопасность дорожного движения, давайте а потом строи строительство. Внимание, да. Да. Поэтому мы сегодня у всех у нас инспектор ничего. безопасности дорожного да. движения. Да. Это да. немножко не его компетенция, поэтому когда да. будет специалист стройнадзора, надзора, да. мы да. вот да. в частности эти моменты да. более подробно рассмотрим. Да. Пока мы отметили, что есть искривление бордюра ага. на районе 4 опоры, направление а, в сторону вы, Подождите, ты вот надо было тогда это как реально смотреть и определять это стремление какого рода? Не Нет, техническое показано, какой? что выявлено да. по факту ровность а, Да, да вы, имеет выясняться, вы быть, а да. причины этой неровности? Должны уже выяснить, какие причины, либо при производстве работы, либо и это, это связано ну, с эксплуатацией, да? Да который номер один. Ладно, давай. Вот отсюда. Сейчас мы прикрыли проснулись строительные Просто плита валяется посреди тротуаров. Да, но с точки зрения безопасности дорожного движения как вот. Дело в том, что вот этот вот это как проектный вариант перехода через вот этот вот разрыв, который Организован для стока воды вот, вот лоток, вот видите лоток, да? да, да. В него отводится вода да. Когда мост сдавался, мы проводили инспекцию Вот эта вот ширина, вот отсюда она где-то то есть, грубо говоря, вся талая вода, которая бежит, человек с коляской идет, должен по этой жиже перейти. Сейчас для того, чтобы замазать глаза. Не прийти... замазать глаза, это проектная документация. Про это документация прям плита. Да. Прямо Просто плита дозволить. дороги плита. Прямо дорожная плита. Ну, Не тогда... очень удачный вариант, но это проектное решение. Везде, вот где вы сейчас видите лопки, везде а вот. Тогда этого... поясните, почему по причине, когда вы сдавали губернатору, главам города, районов, вот этот мост. Здесь не было вот. Этих... Ее не успели положить. Я комментирую, что тебя поступило. Я сейчас говорю вам о том, что есть. Ну, вот это на самом деле, я думаю, прокуратуре надо ознакомиться с документацией, Пожалуйста. была ли она вообще в проекте. Вот эта плита здесь посреди тротуара. Пожалуйста. Все, теперь вопросы там да, по подъездным путям и по висячим проводам тоже с той стороны они лучше а смысл этой пути какой под проектной документацией? А для того, чтобы осуществить переход через вот отвод воды с проезжей части. Здесь отвод, это вот на расстоянии определенном. Вот дальше, если будет идти, то же самое сделано. Но то есть вот он лобки. Это вода с проезжей части сбрасывается вниз в коллектор. То есть он просто каналы закрывает. Да, совершенно верно. Это, это мы, честно говоря, я говорю, не совсем удачное, наверное, решение, но это именно проект поставить под ящик, а что сделали, что правы, Другое дело, если бы какое-то замечание было до производства работы, можно было отменять только другие решения. Но этот потерял, он, заложен, ну, в этот материал заложен проект. Ну, имеется виду вот это вот. Ну, во да. время открытия данного моста, здесь вот этих плит не было. Здесь все на фотографиях у нас есть. вот так вот у нас департамент городского хозяйства перекрывает дороги, вываливая просто сюда какой-то строительный мусор, блоки. Наверное, с точки зрения безопасности, что здесь опасный участок, надо было задуматься еще в 2013 году, когда мы писали и в департамент городского хозяйства, и в ГИБДД. Но у департамента городского хозяйства ничего не осталось, как вот так вот взять вывалить. Вот смотрите, сейчас автомобиль упирается, вот ему куда сейчас ехать? Задним ходом опять вверх сдавать, но это, я не знаю, это издевательство над водителем. Хотите свое высказать мнение по поводу того, что департамент городского хозяйства устроил вам такой сюрприз? Хотя бы знак повешать. Да, действительно, тут, во-первых, знака нет, во-вторых, это самовольное решение департамента городского хозяйства ну, без согласования ну, с департаментом. во это решение, во-вторых, как нам сейчас отсюда выбираться. Вот, да. Видите, там школа? Это единственная дорога, по которой дети ходят в школу. Как они здесь будут ходить? Я тоже не представляю. Тут, во-первых, и пешеходная доступность нарушена. Мы, как Федерация Автовладельцев здесь проводили рейд в 2013 году. Писали неоднократно департаменту городского хозяйства, для того, чтобы вот эти вот все стены укрепили. Еще такой момент, как бы, дети ходят в школу здесь, а ага. там ЖД-больница. Ну, знаете, та д да, да, да. Там детская ну, больница. Соответственно, я здесь вырос и живу, я все знаю. Ну как здесь? Мать с ребенком пройдет. Ну, вот это тоже, да, интересный Вопрос. Даже, это... даже дело не в бетоне, как бы, а ну, здесь постоянное движение. И, например, часто хорошо провел воду. Вот, например, вот эта бабушка, вот эти люди, они вот с этой колонки носят воду. Знаете, а, когда да. они носят? Втором часу ночи. Потому что днем здесь нереально носить воду. Ну, да. То есть вот детям, которые ходят с Николаевки туда, в школу, им надо вот здесь летит, преодолеть препятствия. Все понимаю, надо развитие да, физической детей. Но не дай бог сюда, ребенок попадет. Таким образом мы прекрасно видим, это, кстати, не один участок, где департамент городского хозяйства самовольно перекрывает дорожное движение, мы таким образом наблюдаем, как департамент городского хозяйства за того, чтобы справиться с отложившейся ситуацией, они от него просто избавляются. Ведь проще взять, поставить кирпич, набросать блоков и просто не заниматься этой проблемой вообще. Ведь это самое простое, чем подумать головой, обеспечить безопасность дорожного движения, сделать подсыпку, проигредировать дорогу. Причем вот больше всего возмущает тот факт, что этим вопросом мы занимаемся с 2013 года. На дворе уже 2016 год, уже построили четвертый мост. Никаких ни подъездных путей, ни разъездных с него нет.